Друзья, все, мы решили перепрофилировать наш канал. И теперь мы будем изготавливать маски в подручных условиях. DIY, так сказать, мы беспокоимся вас. Ну, надеемся, что через камеру вы и так не заразитесь. Но вполне себе рабочий офисный экземпляр. С помощью степлера и двух резиночек. Но если серьезно, то сегодня у нас обзор от Дизеса. Изучая постоянно какие-то книги по менеджменту, Постоянно у меня в голове возникал один и тот же вопрос. Как вот они там пишут, мы рекомендуем использовать для построения стратегии вот такой шаблон? Или вы должны делать вот так? -то. У меня всегда отставался неотвеченный пункт. Как можно рекомендовать одно и то же для компаний очень разного масштаба? То есть 5 человек, 15, 150 и тысячи подразумевается совершенно разное там, управление и все остальное. Знаем мы это, потому что мы сталкиваемся, когда внедряем это. Постоянно анализируем морг структуры и так далее. Поэтому я очень много книжек, у меня постоянно оставался вот этот пункт. И тут как-то мимо меня все вот это время проходил Адизас Я не знаю, почему я как не обратил внимания на него. Оказывается, вообще просто феноменальный гуру в построении и управлении жизненным циклом корпораций. Почему? Во-первых, он дал принципы и идентификацию различного уровня и жизненного цикла каждой компании отдельно вы сможете посмотреть я выступал вот с этим с заготовкой этого видео на одном из семинаров во вторых он дал по ей теорию менеджмента которую описал довольно подробно и писал конфликты этих букв которые есть между различными людьми, которые преобладают тот или иной стиль. П или Е e, или А или И. И это очень вызвало, то есть оно полностью ложится в картинку мира теперь, почему та или иная ситуация в разного рода компаниях вызывают совершенно разные следствия. О чем я говорю? Сложилось несколько факторов, которые очень сильно повлияют на вес следующий год то, чем мы будем заниматься и к какому тренингу готовиться. Во-первых, в прошлый декабрь я участвовал в одном из мероприятий и один из моих коллег выступал с темой на каком жизненном цикле внедрять ERP-системы и вопрос мне показался то есть, недостаточно широко поставлен а выводы которые были приведены я считаю не всегда корректными и не совсем правильными Мало того, в том выступлении было приведено и график, и выводы, которые основывались на первом работе Дизеса. Он выпустил две книги управления жизненным циклом корпораций с разницей в 18 лет между ними. И во второй книге он уже поменял некоторые взгляды на некоторые вопросы, которые освещал в первом. Поэтому второй фактор, который сложился, это то, что... Я уже был на середине этой книжки, мне пришлось ее перечитать, я позже скажу почему, какой вопрос я перед этим поставил для себя. И третий фактор, мы внедряли два абсолютно идентичных проекта с точки зрения в, на, в нашей, да? мы внедряли один и тот же продукт, мы внедряли одной и той же командой, которая переключилась с одного проекта на другой, клиент одинакового размера, количество подсистем то же самое, сроки те же самые, бюджет тот же самый, то есть казалось бы все то же самое. Но что-то не так, мы не успеваем, мы не делаем с той скоростью, которую делали на другом проекте. И напрашивался вывод, почему так? То есть, если все в методологически все то же самое, почему не получается? И тут как бы в... пришло открытие, что, собственно говоря, если что не... все так в методологиях, то что-то не так с самим заказчиком. И тут пришло понимание, что они находятся на разных жизненных циклах эти компании. Как следствие, подходы и методологии, которые должны использоваться для внедрения того же продукта и тех же подсистем, должны быть другие. Вот. И это именно породило в то выступление, которое можно по ссылочке там внизу или вверху появится, посмотреть это то, что на каждом этапе жизненного цикла развития компании должен быть свой подход. Почему я до этого не слышал о подобных критерии выбора, не знаю. Почему-то не, не, не столкнулся. И все эти три теперь для меня, даже не только когда книги по менеджменту читаешь, когда смотришь чьи-то тренинги. Там, или какой-то спор, или дискус какой-то Agile vs Waterfall. То есть для меня сейчас этот вопрос перестал стоять, потому что когда Agile, а когда Waterfall. Потому что если мы говорим о ранней стадии жизненного цикла, то там Only Agile. А когда мы говорим о компании, которая в расцвете находится, или там переходит на спад или в аристократизм, то мы говорим Only про Waterfall. Поэтому очень многие вопросы с точки зрения использования методологии во внедрении продуктов, они для меня закрылись тем, что компании, находясь на разном этапе, должны пользоваться разной методологией и там очень много разных вопросов на которые нужно будет ответить и соответственно весь этот год мы будем заниматься именно этим и к концу года мы подготовим целый день тренинга от диагностики компании когда вы заходите до того момента после диагностики выбор инструментов метрики методологии каким образом это, это делать в зависимости от стадии и какие результаты должны быть сюда же относится то что все Компании, которые проходят Какой-то а, этап И стык между двумя этапами а, У них у всех есть конфликт Внутренний, организационный а, Между вот этими буквами И то, как они должны трансформироваться На каждом из этапов действуют Разные факторы То, что давит на сам коллектив На компанию И соответственно отражается на проекте, который вы внедряете На продукте, который вы выбираете И методологии, которую используете вот, и поэтому мы попробуем описать не только э, диагностика, выбор методологии, а инструменты того, каким образом мы знаем, что вот тут будут такие проблемы древнедрений, каким образом эти проблемы купировать и каким образом на них можно влиять. Вот, поэтому этому мы посвятим в следующий год. Я очень настоятельно рекомендую всем руководителям, всем бизнес-аналитикам и да, в принципе всем прочитать эту книгу. Очень многие вопросы, которые у вас стоят, почему те или иные конфликты возникают внутри организации, вот здесь очень хорошо отвечены. Это не потому, что люди плохие или там организация неправильно движется. Потому что один говорит, что проблемы нормальные и задача руководителя решить одни проблемы и подготовить компанию к следующим проблемам. В этом и заключается смысл того, что вы делаете, а как бизнес-лик вы должны это в том числе понимать. Смотрите наш ролик, подписываемся сюда и читаем Адизаса. Пока. А у себя мы уже начали видоизменять некоторые процессы в результате прочтения книжки. И помимо того, что начали менять, мы еще готовимся, собственно, к выступлению. Это было раньше, чем мы это снимаем. Вот там на доске у нас есть уже расписанные структуры того, как мы будем менять сами наши методологии, где мы сейчас на них находимся. Оставайтесь с нами.